Друзья, всем привет! Сегодня будет ролик о том, какие таблетки можно использовать для набора массы, что может дать довольно классный результат при меньших затратах. И в принципе, какие таблетки я кушал там в раздевалке, где-то здесь будет скрин или здесь, или может быть даже в видео. Короче, вы меня об этом спрашивали в комментариях, давно просили. И сегодня как раз таки ролик об этом. А именно потому, что вчера мне доставили коробку посылочку от MyProtein, и да, одно из них это спортивное питание, другое можно купить в аптеке, в общем, давайте начинать. Этот ролик я перезаписываю уже второй раз, потому что вот здесь вот вы можете где-то, да, видеть, как я это записал, я подумал, наверное, расскажу немного побольше об этом при хорошем фоне, так что начинаем. Как вам? Как вам эта красотка? Или может быть вот это Или может быть немного... Желтенькая. В общем, перед тем, как сказать, что это за таблетки, я забыл упомянуть, что обязательно подписывайтесь на канал, потому что наша цель это 5000 подписчиков. До Нового года. Время летит просто какими-то бешеными темпами. Ролики, вот так вот, один за одним. День также бежит, день бежит, тренировка. В общем, все, все, все, все, Движется. Поэтому обязательно подписывайся. Есть много полезного, интересного. Надеюсь, не слышно кота, который скребет. И когтит точи. Когтит точи. Я сказал, когтит точи. В общем, вы знаете, что делать буду за это вам, огромно благодарен. Там комментарий, лайк, подписочка, все, вы знаете. Окей, поехали. Первое. Это, это у нас Альфа-Мэн. Мне прислали посылочку в спортивное питание. My protein. И сразу скажу, что я не являюсь их амбассадором, их атлетом или как-то там, как-то так. То есть нет, к сожалению, это пока что. Мы с ними списывались еще, по-моему, летом. И они сказали, что окей, мы рассматриваем как бы твою кандидатуру, вроде бы как интересно, у тебе не 18 лет. Поэтому как только тебе исполнится 18 лет, ты напиши, и мы с тобой как-то поговорим уже, что-то порешаем. Но мне исполнилось 18 лет, однако статистика канала... Упала. Инстаграм тоже маленько просил, потому что я от него немного отошел. Но в целом сейчас канал набирает обороты. И скоро я им напишу, как только будет покруче статистика. Ну и в принципе буду более менее такой адекватной форме, когда просушимся. Поэтому первое это Альфа-мен. Витаминки здесь просто здоровенный состав. Посмотрите. Я надеюсь, он фокусирует. Давай, фокус, фокус, да. Просто огроменный, огромнейший состав, куча витаминов, куча минералов, какие-то травы. Раньше я пил витамины от Optimen, пробовал и комплевит. Первый раз вообще, когда я решил пить витамины при своих тренировках, это был комплевит, я их не почувствовал вообще никак. Я думал, ну блин, ну как бы витамины, окей, хорошо. Второй раз я купил уже Optimen и пил, по-моему, 2 или 3 таблетки в день, хотя надо было пить, ну окей, диапазон такой же был, 2 или 3 таблетки. И короче, я их почувствовал, реально почувствовал, либо это был эффект плацебо. Эффект был в том, что работоспособность повыше была. Также это внешние какие-то проявления, например, от витамина D, если я не ошибаюсь, от повышенной концентрации витамина D. И что еще было? А честно говоря, я уже не помню, что было, но помню, что мне эта тема понравилась. Вот. А потом я уже начал покупать спортивное питание на Майпротем, потому что можно заказать дешевле и в достаточно хорошем таком объеме. Поэтому витамины альфа-мен это наша первая добавочка. Принимать я буду ее принимать, <laughs> прям как дозу какую-то. Буду пить по 3 таблетки в день, каждый день на протяжении месяца, скорее всего, ну либо полтора месяца, до тех пор, пока у меня не, не закончится эта вот баночка. Essential омега-3. Омега-3 жирные кислоты, то же самое от MyProtein. Здесь у нас получается вот эта вот в этом, в этом, как, как это называется? В этой банке у нас 250 софт гельс, то есть 250 капсул. Я буду пить примерно по 6 капсул каждый день, вместе с витаминами, вместе с едой. Две капсулы на 3 приема пищи поделю, утром, скорее всего, обед и вечером после тренировки, возможно, до тренировки. Почему омега-3? Потому что, как и витаминов в нашем повседневном рационе, скорее всего, этого дела не хватает, Омега-3. А в моем случае так тем более, потому что рыбу я фактически вообще не ем. Если я ем рыбу, то это какой-то особенный случай. Так что омега-3 жирные кислоты и переходим дальше. Следующая наша добавочка это L-глютамин. Аминокислота, которая также содержится в нашем организме. Почему купил я именно L-глютамин? Верю ли я в него? Ну, если купил, то скорее всего верю. В общем, все началось с того, как Алексей Шредер... Выпустил свой топ спортивных добавок Я тогда на тот момент покупал только креатин Глютамин достаточно дорогая спортивная добавка Особенно если покупатель мест не с MyProtein Это не реклама И действительно, он сказал, что глютамин Очень сильно помогает ему в восстановлении То есть иммунитет повышает И в принципе мышцы меньше болят В общем, это добавка, которую он советует И поэтому, если Алексей Шеттер посоветовал Тогда я очень много смотрел его канал Я подумал, хорошо, я попробую, я куплю и я получу результат. Так и был. Я попробовал купить однажды глютамин. По-моему, первый мой глютамин был от компании... От какой компании? Не помню, я был какой он компании. В общем, купил я глютамин, пил вместе с креатином. И, в принципе, мне результат понравился. Тогда мои силовые реально выросли. И вроде бы, когда же я чувствовал себя покруче и не болел сто процентов. Поэтому глютамин я тоже приобрел. Здесь у нас упаковочка на 500 грамм. И также, кстати, забыл сказать, что глютамин является транспортом веществ, для креатина. Поэтому, кто пьет креатин вместе с глютамином, это очень круто, потому что глютамин помогает усваиваться креатину. Здесь 500 грамм, и это значит, что мы будем пить примерно по 15 грамм каждый день, 5 грамм, скорее всего, утром на шаг, потому что это время является таким рекомендованным для того, чтобы повысить гормон роста. 5 грамм На ночь для того, чтобы опять повысить гормон роста, потому что есть такие сведения. Не знаю, насколько они правды, я вот это верю, поэтому будем пить именно так. И 5 грамм, скорее всего, будем пить после тренировки, чтобы восполнить запас аминокислот вот этих необходимых и восстанавливаться быстрее сразу после тренировки. Ну и, конечно, будем с помощью него укреплять иммунитет, потому что сейчас такая погода, ну, такое себе, да. Поэтому витамины, глютамин, я думаю, все это 100% поможет мне не заболеть, хотя болею сейчас на самом деле довольно редко. Следующая добавочка тоже порошок, это, конечно же, креатин. Куда без креатина? Креатин это уже добавка, которую я пью, наверное, ну сколько, года полтора-два, наверное, уже так, достаточно на регулярной основе. Я действительно верю в то, что он работает, я действительно чувствую, я надеюсь, что это не плацебо, что он работает, и поэтому купил, купил, приобрел креатин. Достаточно дешевая добавка, здесь также, сколько здесь, да, должно быть 500, да, 500 грамм, также 500 грамм, вот здесь вот написано. И все с моей протой, все с моей протой. 500 грамм буду пить примерно по 20-25 грамм в день, каждый день на протяжении первых 6 или 7 дней. И дальше по 5-10 грамм, скорее всего по 10 грамм. Почему именно так? Почему именно фаза загрузки? Да, я знаю, многие пишут, что фаза загрузки не нужна, все это было опровергнуто учеными, все, что, все это маркетинг, короче, и все такое. Но... Я пробовал, вроде бы как пробовал, а может быть и не пробовал. В общем, пил я с загрузкой, на мне это сработало, мне нравится то, что этот эффект работает быстрее, потому что я хочу получить этот эффект быстрее. И то, как описывают схему, допустим, без загрузки, это работает медленнее. Поэтому мне надо быстрее, и я пью с загрузкой. Вот так вот. Хотя, конечно, порошка тратится немного больше. Ну, как немного. Процентов, наверное, может быть на 20 больше, может быть 15-10. В общем, трассы порошка больше, но эффекты получаешь быстрее. А это, собственно, тот ключ, который мне сейчас необходим. Поэтому креатин вместе с глютамином буду пить. 5 грамм этого, 5 грамм этого. Вместе в порции один помогает усваиваться другому, и так мы получаем результат. Конечно, я буду последовательно показывать результаты, которые я получил с помощью всего вот этого дела, как растут мои силовые показатели там с креатином, с глютамином, ну, то есть все вместе вообще, в принципе, как улучшается моя форма. В серии «Путь дрища» все это, конечно, будет освещено. Но то, что вы можете посмотреть прямо сейчас, это канал Андрея, который уже попробовал пить креатин в течение 30 дней, и посмотрите, что у него получилось. Там он показывает свою форму, свои силы, показатели, что выросло, что не выросло. В общем, все результаты креативно за 30 дней. Ссылочка на канал обязательно будет в описании. Обязательно переходи к нему, поддержи, потому что на своем примере я знаю, как тяжело на старте поднимать канал с нуля, когда не идут просмотры, не идет трафик. каждому комментарию радуешься. Если человек особенно писал положительные комментарии, это мало того, что может продвинуть видео, поможет продвинуть канал, но и тебе очень сильно приятно, это сразу мотивирует работать больше, работать дальше. Качественнее и усерднее, так что ссылочка на его канал будет в описании А еще у него довольно нестандартное название, которое также можно оценить В общем, все найдете в описании и мы продолжаем Немного еще о креатине говорят, что его нужно пить с чем-нибудь сладким Например, какой-нибудь сок виноградный, там может быть сахар, может быть еще что-то Но так как сейчас я нахожусь на процессе сжигания жира Весь этот сахар, конечно, мне вообще не нужен, даже не хочу его пить Обычно я пил 2 ложки сахара, это примерно грамм, наверное, 10, где-то 10-12 грамм сахара и один скуб 5 грамм каретина. Но сейчас я понимаю, что с одной стороны, да, мне надо для усвоения каретина, с другой стороны, мне это вообще не надо в меру ж... сжигания жира. Именно поэтому я также решил попробовать новую добавку, которую я никогда в жизни не покупал. Я не знаю, почему на самом деле, как вообще мне пришла мысль попробовать ее, но, внимание, встречайте, это это у нас эль L... карнитин вот такая вот здоровенная Банка. Здесь у нас 180 также таблеточек. Они довольно вот такие стандартные. Стандартные формы, как и, в принципе, витамины все от MyProtein, как и Alphaman. В общем, такие таблеточки. Беленькие. Они очень кислые на вкус, похожи на витамин С. Я думаю, то, что они будут какие-то горькие и неприятные, но когда я попробовал, они мне действительно понравились. А так как я люблю пить витамин С, это прикольная штука. Почему я его взял? Потому что L-карнитин помогает сжигать жир, как заявлено. Я знаю, опять же, многие сейчас это опровергают. Многие говорят, что все это фигня, и он как бы не нужен. Но если у меня есть шанс получить больше результат за короткое время, хотя бы там 5%, 10%, я уверен, он может это дать. Я в это верю, а значит, это пойдет быстрее. Процесс разжигания пойдет быстрее, результат будет круче. Так что эль карнитин я буду пить по 2-3 таблетки, Каждый день здесь у нас 180, значит хватит больше, чем на прием вот и витаминов, и креатина, то есть немного еще останется. Здесь в одной таблетке получается сколько? 1000, по-моему, 1000 миллиграмм, то есть это 1 грамм. Да, 1000, 1000 миллиграмм, и советуют пить его утром на натощак, то есть я просыпаюсь, пью сначала L-карнитин, потом креатин, с глютамином и сахаром, возможно, все-таки не хочу пить сахар, но, блин, для освоения, окей. В общем, элькарнитин, одну таблеточку, 1 грамм, и перед тренировкой 1-2 грамма. Но я буду пить 2 грамма, потому что... Ну, да, как бы можно было бы и сэкономить, но я верю в то, что это даст мне больше результат, поэтому окей. Так что пьем 1 грамм утром натощак и 2 грамма перед тренировкой, хотя это считается вроде как передозировкой, и он быстро вводится печенью. То есть никакого как бы, у меня от него нет, ничего полезного тоже от него нет, но я верю, что это мне поможет. Все-таки лучше я съем чуть больше, чем если бы мне этого не хватило. Следующая добавочка, это как раз такие таблетки, которые я уже показывал в своих видео, но я не говорил о них, это был калий и магний. Никакой аптечной фарма, ребят. Те, кто надеялся, что я даже на аптечной фармакологии не сегодня и, возможно, никогда. Поэтому... Калий и магний, это был аспаркам, либо аротат калия, многие из вас уже об этом догадывались, зачем я это пил? Для водно-солевого баланса, а водно-солевом балансе будет отдельный ролик, пил я одну таблетку калия, аротата, по-моему, да, там 500 получается миллиграмм калия идет после тренировки, либо до тренировки и также утром, в общем, примерно полтора Грамма калия я пил в день из таблеточек. Либо, если это было аспаркам, это калий, магний, то пил по 4 таблетки после тренировки. Там дозировка, по-моему, 250 или 350 миллиграммов калия. И сразу я это выпивал после тренировки, чтобы восполнить вот эти вот все запасы, да, которые нам, нам необходимы, запасы. Вещества, калий, магний, которые с тренировкой, в спотом выводятся, теряются, в общем, для того, чтобы это дело все восполнить. И также еще одна таблетка, которую я пил, но сейчас уже не пью потому что вот это дело я заменил Баночкой, чуть камера не упала. Это был витамин С. Витамин С я также пил перед тренировкой, до тренировки для того, чтобы поднять иммунитет, как бы восполнить, в принципе, витамин С. И также я слышал, что витамин С помогает где-то в тренировку. То есть вроде бы как что-то связано с окислением. Может быть, это не совсем то. Я не знаю. В общем, суть в том, что я на всякий случай его пил. Пил я не для этого, а пил для того, чтобы, в принципе, восполнить нехватку витамина С в моем рационе, потому что тоже была нехватка. А так как комплекс альфа Ман теперь есть, необходимости в отдельном применении витамина меня нет Итак, все добавки Давайте подчеркнем все, что я использую Это у нас L-карнитин, Это у нас Essential Омега-3 Это у нас глютамин Также есть еще и креатин Медичками его держим Надеюсь, не враню И также есть Альфа-М вот. А еще Калиортат или Аспаркан Но сейчас я их уже не пью Потому что они закончились и покупать я их не особо хочу, на самом деле. Но раньше пил, возможно, тоже буду пить. Вот так вот, так вот и живем, так вот и набираем, так вот и скидываем жирок. Я надеюсь, это видео вам было полезно, возможно, что-то для себя подчеркнули. Все эти добавки я рекомендую, потому что я в них верю, лично я в них верю. Посмотрим, как работает L-карнитин. Посмотрим, как работает все остальное. И также это я пью вместе. То есть в совокупности я должно просто пау! Вот такой здоровенный, там рекорды пойдут, приседания, жим, тяга. В общем, все пойдет. Может быть, плечи наконец-таки подрастут, я надеюсь. А то что-то как-то да, ну вот такое. В общем, все. Видео почти подходит к концу. Такое ощущение, что что-то я забыл сказать, то, что должен был сказать. Но вроде бы ничего не забыл. Так что пиши в комментариях, что думаешь об этом наборе. Что из этого пробовал, что из этого не пробовал. Что пьешь, что сейчас, допустим, пьешь или не пьешь. Во что веришь, во что нет. Будет все интересно почитать. оставляй отзыв. делитесь с друзьями этим видео, потому что, скорее всего, это будет полезнее, чем смотреть, как в одном из прошлых роликов я мерил бицепс и ноги. Так что до встречи, ребят. Увидимся в следующих видео. Порогрессируем на позитивчике. Поехали.